сила тока в любых участках цепи при последовательном соединении одна и та же полное напряжение равно сумме напряжений на отдельных участках Используя закон ома для участка цепи Выразим значение напряжения на каждом участке через силу тока и сопротивления. Подставим значение напряжений, выраженное через силу тока и сопротивления. Сократив одинаковый множитель, получим формулу общего сопротивления.